Добрый день, уважаемые коллеги. В свете сегодняшней работы вы безусловно будете обращаться к приоритетам вашей деятельности, затрудните разные сферы. Поэтому без долгих вступлений я перейду сразу к сути проблем, которые уверен, вы будете сегодня ставить и обсуждать. Первое это практика работы прокуратуры в условиях нового уголовного и уголовно-процессуального законодательства взглядели его в силу, начали реально действовать все положения конституции, касающиеся прав и свобод граждан в уголовном судопроизводстве. Так суд не имеет права выполнять функции обвинения, а участие прокурора в суде стало обязательным. В связи с этим принципиально изменился и процессуальный статус прокурора. Представитель государственного обвинения несет сегодня ответственность за его доказанность и обоснованность. Все это требует от прокуроров и качественно иного уровня деятельности и увеличивает объем их работ. Поддерживая государственное обвинение, прокурор защищает интересы многих тысяч людей, пострадавших от преступлений. Именно по этой причине в прошедшем году была существенно увеличена численность уровней прокуратуры. И сейчас перед вами стоит ответственная задача — повысить эффективность государственного обвинения и поднять престиж самой профессии прокурора. Впразднение Аркадьевичного института дополнительного расследования, знаю, сколько по этому вопросу споров было, и здесь сейчас, наверное, еще продолжается. Все-таки все, то, что мы сделали в этой сфере, увеличило состязательный судебного процесса предъявила более высокие требования и эффективности прокурорского надзора качества качеству следствий. Надзор прокуратуры за следствием и дознанием – это важнейший элемент внешнего контроля за деятельностью правоохранительных органов. Он, по сути, обеспечивает качество предварительного следствия, должен обеспечивать такой И недопустима ситуация, когда после многомесячного расследования и содержания людей под стражей, Обвинения рассыпаются в суде. Это, кстати, не значит, что любой ценой нужно защищать в честь мундира и гноить людей за решетку, Но это значит, что нужно увеличивать, улучшать качество следствия. Одним из приоритетов в вашей работе остается координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Эта функция определена законом о прокуратуре и крайне необходима. И главное здесь обеспечить согласованную работу и единообразное, хочу это подчеркнуть, единообразное применение законодательства всеми органами для знаний и средств. Мы уже не раз говорили, что прокуратура обязана уделять этой сфере самое пристальное внимание. Однако пока надлежащие административности в вопросах координации все-таки не наблюдаются. В работе правоохранительного блока все еще встречается и и ведомственный фактор. Между тем, острота в сфере например, с преступностью не снята. Эта проблема сильно тревожит граждан страны. Криминал оказывает разрушительное воздействие на все сферы жизни общества и государства от экономики до мора. Высокий уровень преступности в России отрицательно сказываются и на международном авторитете нашего государства знаете, в прошлом году было зарегистрировано почти 3 миллиона преступлений. Причем каждое десятое совершено подростками или при их участии. Между тем, более третий преступлений, включая тяжкие и особо тяжкие, остались не раскрыты. А это значит, что неотвратимость доказательства все еще не стала нормой. И именно здесь огромное поле работы для прокуратуры. Значит, что мы должны бороться с данными статистиками. Статистика, статистике, напротив, она должна быть объективной. Поэтому не должно быть никаких истерий по поводу того, что я сейчас сказал. Много не преступлений. Мы должны знать объективную картину. Но зная ее должны соответствующим образом реагировать. Особо остановлюсь на значении общенадзорной функции прокуратуры. Эта деятельность должна быть направлена на пресечение беззакония и носить в большей степени упреждающий характер. Здесь прокуратура обладает немалой властью, но эта власть предназначена исключительно для надзора за состоянием законности и ни для чего другого. Никакого иного вмешательства в экономическую и любую другую деятельность быть не должно. Законность – это категория общегосударственная, а не политическая и не еще одно важное направление – это борьба с коррупцией. Мало кто помнит, наверное, сегодня, что усиление Петра первого прокуратура создавалось не в последнюю очередь для противодействия на СДИС. И сегодня для борьбы с коррупцией необходимо использовать все предоставленные прокурором законные полномочия. В этой связи предполагается и, заслушивать и ежегодный доклад генерального прокурора на Совет Проводной кстати, разговоры, исследования на отсутствие отдельного закона о противодействии коррупции не могут быть оправданием неэффективной работы в этой сфере. Законодательство здесь, особенно уголовное, достаточно развитое, и я бы сказал без компромиссов. Проблема упущена к другому. Надо применять законы так, чтобы результаты следствия были профессионально обоснованы, а главное, их проверку со судебных судебным учитывая, что здесь присутствуют руководители всех правоохранительных органов. Еще раз подчеркну, в вопросах борьбы с коррупцией нам нужна системная и квалифицированная работа, а не отдельные громкие действия. И, наконец, о самом важном – о защите прав и законных интересов граждан. Именно. К вам привычно обращаются люди с жалобами с без закона. Основные проблемы здесь нарушение трудового, жилищного, пенсионного, миграционного законодательства. И, как мне известно, в прошлом году прокурора удовлетворили сотни тысяч таких обращений. Мы с генеральным прокурором много раз обращались в этой сфере деятельности прокуратуры. Это огромная работа, которая прокурорами проведена в прошлом году. Однако просил бы вас больше проявлять здесь и собственные активы. Нельзя молчать, когда из-за халатности, не по объективным обстоятельствам, а из-за халатности чиновников многоэтажные дома недели остаются без тепла и света, люди мертвы в своих квартирах. Такие факты сплошь и рядом встречаются. Они у всех не ввиду, но надзор за действиями чиновников все еще осуществляется резко. В связи с этим должны повторить, закон выше полномочий и административного ресурса любого должностного лица. Любого должностного лица. А основная задача прокурорского надзора – это добиваться к закона. Тем более, когда речь идет о насущных проблемах и интересах граждан. В заключение хотел бы поблагодарить сотрудников прокуратуры за работу в прошлом году, за ответственное отношение к своему делу за результаты по защите интересов граждан России и государства в целом. Вас за Спасибо.